Паша! Привет, привет. дорогой! Привет. привет! Значит, ты мне прислал документ, да. который называется «Тезис требований к правительству». Ну, это грубый достаточно формат, и ну, это драфт, но тем не, менее, но, да, тем тем не менее, менее я подметил несколько пунктов, которые вызывают озабоченность. Эти пункты – это не моя точка зрения, это точка зрения как зарубежных специалистов, так и людей, которые работают у нас в ППС, так называем, в педагогическом составе, профессионально педагогический состав. Вот И некоторые из них выстраданы и излучают боль Да, понятно, поэтому... да, понятно Значит, я сейчас буду их зачитывать Да, давай И обсуждать Ну, ты помнишь, чего начиналось с моего собственного крика души? Да. Который состоял, по сути, из трех частей Ты добавил еще несколько Да Это, значит, достойные зарплаты учителей и все, безальтернативно, вот этот пункт без безальтернативно, без всяких там замен учителей учителя экранами и т.д. А, второе, это полное обнуление бюрократизации, связанной с учителями, то есть требований mm -hmm. каких-то там от них всего подряд, каких-то заполнения бумаг или прохождения курсов повышения квалификации или чего-то еще в этом духе, в общем, все это под ноль, вообще нафиг. Mm -hmm. И третье, это э, широкомасштабный ввоз наших специалистов, которые находятся на Западе, ну, естественно, тех, кто захочет приехать. Там, угу. вернуться, а также если удастся договориться с МИДом и с прочими организациями радушное приглашение без всяких, так сказать, ну то есть виза, грубо говоря, виза без ну просто сразу вот виза, да, вечная виза в Россию для там тысячи самых крутых ученых угу. А, ну, по, послед... по последнему пункту я тебе Почти уже рассказывал, да, что да. это же не только в России, не, не в России невозможно, это преподаватели же приходят не в страну, а в инфраструктуру университета. Да, да, да. И я тебе приводил пример Уолтера Льюина, который работал ученым-астрономом в MIT, и как-то нидерландский телеканал решил снять с ним а, а, беседу, и задали ему вопрос, почему вы в, Нидер... в Нидерланды к нам не приедете. И он его реакция была следующая. Ребята, это же рай по сравнению с Нидерландами. Как вы можете от меня требовать вообще, то, чтобы я приехал к вам? Я мог сделать здесь вообще все, что я хочу. Вот, да, был... понятно. Нет, это все понятно. И, конечно, третий пункт связан исключительно с тем, что мы уже становимся образовательной властью. И начинаем все очень сильно менять, в том uh -huh. числе и под вот эти цели. Uh -huh. Ну, там в стекловку можно привести людей сейчас, пожалуйста, приезжают и работают. То есть в отдельные места можно ввозить... Сейчас вполне нормально, <сосимую> вот, но, к сожалению, по по получение российской визы – это ад, кромешный, а <сосимую> сейчас, сейчас вообще об этом нельзя, ну, сейчас вообще мы не говорим про сейчас, потому что сейчас дура не непонятно, чем заканчивающаяся дурацкая пандемия <сосимую> с ее ограничениями, но <сосимую> <сосимую> если даже мы считаем, что она закончилась, все равно вот вот это были мои три пункта. Значит, ты в ответ прислал следующие, в которые частично в пересекаются. Да. <сосимую> да. Значит, первый, который, да, я просто не знал, как его сформулировать. Я под ним подписываюсь всей своей душой. Я просто не умел это сформулировать. Ты сформулируешь. Значит, вот, вот что ты сформулировал. Сейчас я читаю. Ну, я могу Пик. зачитать свой. У меня, собственно, копия самый. Ну, давай, zij, вот, вот. вот зачитай первый uh, пункт. Это не мой пункт. Я его частично взял у... Ван Детилис из группы проблемы, а, пр «Проблемы образования». вот Есть такая в Фейсбуке. А, но ей удалось достаточно четко mm -hmm. его сформулировать. Но Я частично наблюдал. проблему: от этого это пересмотреть механизм участия частных экспертов в исследования проблем образования при правительстве Российской Федерации. А, проблема заключается в том, что у нас Министерство образования ну и Кудрин в частности, да, когда разрабатывают экономическую модель, да, то есть финансирование, образование, они опираются на мнение институтов и экспертов, которые получают гранты от государства и от частных организаций типа World Bank. Да. Вот, и эти эксперты подсаживаются на уши. И это очень большая проблема. То, что нет альтернативного мнения, которое бы могло поставить под критику то, что они говорят. Потому что их мнение оказывается безальтернативным. И, научно обоснованным, да? Да, на на на наставить. научно обоснованным, ввиду отсутствия критики. То есть мы от сразу от теории переходим к нормативности, минуя апробацию так было много где, то есть и с, и с такими мелочами, как интерактивные доски на которые потратилась огромная куча денег, ну в частности один из пунктов это повторяет, по сути говоря здесь, том что я перечислял, то есть закупили интерактивные доски, но не знают, что с ними делать, потому что преподаватели они используют эти доски максимум как проектор, чтобы студентам что-то показать оставаясь просто исторически источником содержания образования для детей, как бы, а при этом никакой интерактивности не привнося. И это не только в России, за рубежом были проведены исследования, то есть порядка 10% преподавателей использовали это больше, чем просто какой-то экран. Да, да. да, то есть по сути говоря, что не он по доске, и при этом еще теряется, если вы будете использовать какие-то приложения, которые разрабатывает тоже Сбербанк, да, там Сберкласс, то в таком случае... Вы потеряете в гибкости для преподавателя, потому что, ну, а, как, а какой смысл тогда? То есть э, преподаватель взял любое методическое руководство, да, сам э, написал, что ему нужно. А тут э, сгенерированный уже контент э, жесткий. Да, можно его использовать. Но с другой стороны, тогда возникает вопрос, как верифицировать это все дело, как это все дело прогонять через рецензентов. Потому что тут тоже, забыл, как называется школа... Очень не важно. В общем, был еще сторонний проект, который... Тоже задействовал интерактивные доски, и там было огромное количество ошибок в учебных материалах. Вот. Поэтому вот эта это вся история с тем, что у нас на государственном уровне проталкиваются такие вещи, как, ну, допустим, вот из Института развития образования, была инициатива сокращения количества отношений студентов ППС и учителей на школьников до цифр, которые были соотнесены с ОСР. Не, ну вот интересно, что вот когда это вот произносится, произносится, да, там сокращение до средних, или они любят говорить приведение к общему, вот к среднему, приведение этих цифр, они же не говорят слушайте, это сокращение, да? То да. есть, просто на самом деле это все ширма. Это, ну, это пыль, да, пыль в глаза. То есть, просто написано: сократите, нам мы не хотим платить столько денег преподавателям. точка, Сократите ну, да. то, сократите это. Пусть они. Пусть один преподаватель 10 тысяч человек учат, Будет прекрасно. Вообще прекрасно. Через экран будет прекрасно. То есть, они несут откровенную чушь. И почему-то, вот единственное, что здесь непонятно Почему как бы, Кремль к ним прислушивается Вот это я просто не понимаю Ну у них нет просто альтернативы Скажем так то есть, никто... чушь это, это, же, ну, это же вот это, вот и, вот это, и, есть преступ... это вот и есть настоящие предатели Родины Ну как бы вот в том прямом смысле слова вот. я, общем, бы, я, я, занимается... я, я, я бы не сказал, что это предатели Родины Потому что, например, в США Когда проводились реформы Относительно психбольниц Фрейдистами Они же тоже исходили из каких-то из каких-то своих идеалов и благих целей. Но, к сожалению, эти благие цели не основаны ни на какой доказательной науке. То есть, то, на что опирается социология, то, на что опирается психология, в ряде случаев это просто слова, выдуманные из головы. Да, понятно. И, было, э, безумных построений, и при этом не прикопаешься, не потому что научные статьи по этому поводу не С удовольствием а... и да. Uh -huh. да. И как бы на твои попытки uh -huh. как-то оспорить э, какую-нибудь чушь, которую сказал Зигмунд Фрейд э, в 20-х годах, э, тебе будут тыкать, ну как же, это же Выготский, это же Фрейд, это же Пиаже, как вы можете вообще? Это же светило. Вот когда появляются подобного рода иконы на самом деле и игнорируются все другие, э, Ученые, у которых есть какие-то исследования, тогда наступает крах и хаос. Это Слушай, вот к этому пункту, значит, тут просто никаких сомнений даже нет. К нему не хватает некоторого списка. Ну вот, например, здесь упоминается Ирина Всеволодовна Абанкина, которая да. призывала есть, к доведению соотношений, и, да? Да. Uh -huh. uh, Исаак Фрумен, Фрумин, который, да, тоже весьма Директор. известен разными такими вещами. Значит, что, вот чего нам, не, вот как бы, если мы будем реально под них уже копать, по-серьезному говоря, да, uh -huh. нам нужен список этих людей с полными их достижениями, в кавычках. С высказываниями в такие моменты, в такие, в такие, вот как это бы есть. он сказал, это, вот это вот очень нужно. Это вообще аббревиатура ВШЭ, она вызывает боли страдания у только в этом плане только в плане их вот инициатив в этом институте образования мне всегда как бы люди кто в вышке работает всегда говорят что типа нас проецируют но как бы конечно работающие вышки люди не имеют никакого отношения к этому ну проблема это не от образовательных институтов вышки проблема от институтов научно-исследовательских которые выполняют роль консультантов ну да, да, то есть тут неправильно даже тут как бы то, что они к вышке, они тут это, это путают с толку и в неверное место русло вот народного гнева сваливается просто на высшую школу экономики. Ну а, да. Правильно нужно выписать конкретных экспертов С их именами, гнев должен быть адресный Вот эти люди являются разрушителями образования Вот их список, значит, смотрите Вот он опубликован И они, значит, вот ну, теперь будут жить с пониманием Что мы их список знаем Как список миротвористов ну, Разрушители образования Я есть, да? Я первый среди людей по фамилии Саватеев Как мне сказать Разрушители образования Это, конечно, громко, потому что там Ну, как-то все-таки наша Образовательная система работает до конца, я разумею. Да, но... В общем, вот, вот такие вот, как бы цветник, наш зоопарк, вот этих людей, должен быть сделан. Да. да вот, теперь а... давай ко второму да, переходить, в принципе, да. То да, есть... то есть я считаю, что нужно пересмотреть программу подготовки учителей, потому что у нас есть определенная проблема, связанная с тем, что у нас советская педагогика. Развивалось какое-то время. Ну, 30-е годы не считаем, потому что там было пресловутое, пресловутое постановление о педагогических пед, извращениях, и какой-то момент там вот все, что говорил Выгодки, Лурия, Леонтьев, немножечко поставили на паузу. Вот, но э, э, как бы с 60-х годов, начиная и далее, у нас педагогика снова начала опираться на деятельностный подход, на предпосылки диалектического материализма, э, вот эта идея абсолютного духа и идея, того, что у нас есть общественное сознание какое-то. Вот, то есть вот, были неоднократные попытки переложить в связи с этим функцию воспитания на коллектив. Это можно смотреть по различным ну, проектам, которые делали. Там, что Макаренко в 20-е годы, трудовое воспитание, что Краковский школа Краковского была... Вот. И, естественно, это все вылилось в, и в некоторые практики массового образования. Ну, в частности, вот, из социал Проблема социал в том, что Выгодского, в частности, это был такой деятель, психолог, и философ В начале 20 века Он умер в 1934 году Прямо за, за, за три года До Постановления Вот этого вот, Которое все забанило сейчас, вот, все я, ну, Этот пункт Он такой довольно академический то есть Я, например, если честно да, Несмотря на свой там, большой, очень опыт там, ведения разных лекций Я не очень понимаю Сейчас о чем идет речь и, наверное, те, к кому мы будем обращаться, тоже это э, вряд ли поймут этот дискурс. То есть вопрос такой, смотри, верно ли, что пункт 2 это все-таки далекое будущее, когда мы уже вернем нормальные зарплаты и, и, и учителей из загнанного... Нет, там... ты не можешь учить педагога тому, что, что не основано ни на чем. То есть, как бы вот то, то, что говорил Выгодский как психолог, то, что у нас образование имеет исключительно социальную природу и никакую другую, например, да, это ложь, это неверно. То есть, до сих пор идут споры. У нас есть социальный элемент да, в образовании, но какая доля его, это до сих пор открытый вопрос. А у нас используют цитаты Выгодского как просто... <связывая> как бы, как бы, истину в последний инстанции Но, А вот грубо говоря, вот это вот новое педагогическое э, значит, образование, которое в ЦПМе у Ященко, значит, вместе с, по-моему, с матфаком Вышки, бакалавриат э, я не знаю, кто это такой. Я не знаю, кто это такой, поэтому я не, я не в курсе Ну ты знаешь, наверное, да, это образование, там учителей как математики готовят и физики А, -а, -а слушай, да-да-да, вот это помню, да-да-да Вот, вот да. И там как бы, ну вот верно ли, что на том, что у них происходит на занятиях, реально влияет этот дискурс, спор про там, то, как… Я, я, я э, не... То есть вот насколько это актуальный вопрос? Принципе, Мне кажется, сегодняшних... что спецификом от фака вышки будет все-таки со смещением психологии. Ну они могут на самом деле брать какие-то ложные элементы. Опять же то же самое высказывание Выгодского, например, о том, что у нас язык это у нас обучение с, с языку имеет социальную природу тоже. Но, что Хомский опроверг создав теорию генеративной лингвистики, вот, то, то есть они могут в принципе брать какие-то вещи, которые на поверхности лежат, да, и принимать их за истину, хотя основа-то под этим уже нет, теории то в принципе ну, отскорелла. Нет, я хочу вот сейчас сказать, что если первый пункт абсолютно понятен, ясно, что именно имеется в виду, uh -huh. что сидят какие-то в горе эксперты, которые непрерывно советуют неправильные вещи. То второй пункт очень сложно объяснить кому-то. А, второй пункт, можно, обе... в курсе этого в, второй пункт да? можно объяснить так, что э, э, включите в образовательную программу достижения последних лет. То есть последних 20, 30, 40 лет. Педагогически. Потому достижения, что, да. когда мы говорим фамилию Выгодский, он умер в 1934 -м -м году. году. Часть его разработок потом э, переработал да. Брунер, например, да. в 70-х. Но все равно это старье. И было много чего нового, осмысленные практики Эриксона, например, там, где, там, теория памяти развелась. И это не рассказывают, либо рассказывают очень плохо в педагогических вузах. Из-за чего там у нас, господи, у нас таксономию Булюма 50-летней давности, 60-летней давности на полном серьезе показывают ребята вы о чем. То есть, ну, как бы... Ну, это все, это ведь, все фиктивные ну, да, цинамии, которые не Но, работают. Я понимаю, часто, сейчас главная проблема в том, что просто контингент, который идет в, в педвузы, а, ну как бы он не, не достаточно просто высокого уровня, потому что перспективы дальше понятно какие. А, правильно я понимаю, что это все-таки сейчас, ну, то есть это, это, вот этот вопрос я бы сделал как? В перспективе, я бы написал, там, его сделал последним пунктом, в перспективе пересмотреть программу. Да, не в перспективе, это пункт 1 и пункт 3, изменить механизм оплаты труда педагога, да? Вот следующий, который да да но, да? да, но второй Ситуация пункт он также критичен, потому что, ты, ты не, потому что он э, испортит тебе поколение педагогов, если это не поправить. Ну да, я понял, ну, да, но первый вопрос это чтобы в педагогику кто-то, ну чтобы в эти вузы кто-то пошел, вот реально кто-то пошел и потом стал учителем. Да, а для этого да. нам нужно все равно решать сверхнасущные вопросы, вот номер 3. Uh -huh. По поводу оплаты труда, но здесь как бы понятно, тут, по-моему, даже задерживаться нельзя, тут просто надо да. отметить, что у нас здесь нет есть уже нет инициативы. альтернативы, просто нет альтернативы. Здесь не есть уже инициативы, например, того же Олега Смолина, да. то, что педагогическая ставка 18 часов не может быть оплачена в размере меньше, чем 2 мрот. Да. Вот. Да. Эта новость была вот буквально в марте этого года. То есть, вполне себе объективное предложение, и нам нужно сформулировать что-то подобное. Ну да, ну либо просто присоединиться здесь к нему. Потому что проблема регионального финансирования состоит в том, что есть бедные регионы, есть богатые регионы, и денег за час педагоги получают с разрывом триста, 300-400-500 рублей. Поэтому в Москве 500 рублей, в Алтайском крае 77. Ну да. Нет, в Москве средняя зарплата учителя 117 тысяч, я знаю. Угу. Вот. А, в общем... и, и, конечно, когда ее называешь, там это воторы людей в регионах просто впадают в воторы. Да, да. Так, идем дальше. Значит, а научное обоснование эффективности проведения ЕГЭ и ОГЭ. Да. да, тут, да, тут все, в принципе тоже все понятно, что э, ты еще, там, затрачено огромное количество усилий на переход, при, переход к этой системе, она, она не лучше, чем предыдущая просто по оценкам. Угу. То есть она не, ничем себя не оправдала. На самом деле я советую взять книжку Александра Шмелева, который входил в экспертный совет по, по, по архитектуре первого ЕГЭ в 2004 году. Uh -huh. вот, который излагает подковерную некоторую а, суть того, что произошло тогда uh -huh. вот. И он предлагал трехзвеневую модель оценки, более дешевую, чем ЕГЭ uh -huh. а, в текущем виде Который потом переработал Болотов из компании вот, а, Которая включала в себя учет оценок, которые получил школьник в школе Потом, соответственно, независимый, потом, соответственно, облегченную версию ЕГЭ без пункта С. И если, соответственно, эти два пункта разнятся, то проводить независимый экзамен. Да, вместо этого все сделали просто... Да, то есть сейчас выбрасывают, собственно... Называется Это вопросы с выбором одного ответа из многих И добавляя туда ответы с раскрытого формата но Тогда вопрос, а в чем смысл было делать ЕГЭ Если мы все равно вынуждаем делать проверку вот этих частей Ну да, понятно Поэтому... Ну, тут мы можем просто вернуться к этому, то есть, кто меня спрашивает, нужно ли отменить ЕГЭ? Нет, не нужно, нужно просто его снабдить еще другими экзаменами. Нужно модифицировать его, да, потому что, ну, необходимость экзамена этого, она состоит в том, что и государству надо как-то измерять э, ну да, да. эффективность. Нет, какой и... экзамен все равно понятно, что, ну, да. нужен, нет, я бы на данном этапе пошел по пути наименьшего сопротивления, а именно да. просто ввел дополнительные экзамены, которые... Отменять ЕГЭ бессмысленно, он уже внедрен. Ну да, теперь пять. На содержание. Необходимо сконцентрироваться на содержании образования, его качестве. Да. А, вот. И прекратить финансирование бюджета, госбюджета технологий, которые не используются учителями на практике. Все, тут даже нечего обсуждать. Это очевидно. То есть нужно заменить это финансирование на финансирование учителей. Ну тут уже список вот конкретно провальных проектов, которые... Да, тут не... нужен список провальных проектов, совершенно верно, чтобы да. это не повторилось. Да. Значит, выбор методически обосновать выбор системной деятельности и компетентностного подходов. Относительно компетентностного подхода то такая вещь. У нас сейчас в ГОСы. В ГОСы заставляют преподавателей расписывать компетенции, которые студенты да, ученики да, да, да, да, получат после того, как времени, пройдут да. определенный курс. Во-первых, это занимает кучу времени. Во-вторых, на сложных профессиях это не работает. Uh -huh. Потому что... Но, у тебя несколько философских школ может быть. Три человека выпустят с, с, с, с одинаковым дипломом. Никого это на Западе не удивляет. А у нас почему-то хотят все привязать к компетенциям. И если мы будем гранулировать э, к, к, к, сложные профессии по компетенциям, им будет не с числа, это же понятно. Поэтому э, вычленять такие вещи, это работает на простых довольно-таки профессиях, которые можно расчленить на отдельные элементы. Делай раз, делай два, делай ну три. Да. Угу. А когда тебе нужно сформировать сложное критическое мышление, вот, вот эту вещь сложную, которая 6 лет, да, специалитет да. или магистратур, либо с магистратуры длится, нельзя разбить на эти штучки. Да, да, да, все понятно. Можем ли мы человека научить, как работать с SPSS или с Excel? Да. да, можем. Будет ли он понимать, что эти цифры означают? Поэтому вот этот подход к компетентности, он не применим к высшему образованию, да и к школьному образованию. Да, это все понятно, Я, это, это полностью понятно. Да. Ну и седьмое, это про учебники, то да, это, это совершенно очевидно. Сделать механизм грифования более прозрачным процессом, вернуть да. анонимность в группе рецензентов. Вообще, это, это просто сейчас, ну понятно, бессовестный распил и, и, и все. Естественно. Я бы, вот, я бы взял эти семь пунктов и, если честно, вот если бы я делал, да, я второй бы заменил на убирание разобранозорских вот этих безумий. То есть я бы второй пункт ввел как ПС, что когда мы будем уже исходить из системы образования нормального человека, мы вернем и... В Мне кажется, и просто... это, это, Нет, это да? критичный, критичный пункт, повод. потому что уже сейчас существуют институты типа Института Шиферса, уже сейчас Существует институт образования, который лоббирует определенные направления в педагогике поверх остальных. А, ну хорошо, да, здесь да просто, он себе, завязан здесь с первым. Линей, да. Но тогда надо образом, вернуть да. просто пункт с этим самым. Вот с с, Их с, можно даже оборонзор. объединить, потому что пересмотр программы обучения, он связан с тем, что лоббируют научно-исследовательские институты. Потому что... Обернись, хотим. Объединить с первым. Пунктом. А, все, я понял, все. Да. Тогда смотри, нужно, нужно объединить первый и второй, а вместо второго, который пойдет в первый, нужно написать э, про отчетность, что ее надо подпишись. Да. И да. у нас будет 7, вот семь хорошее число. Да. Все, договорились. Спасибо.